Добрый день, меня зовут Антон, и так уж получилось, что на мне клином сошлась генетика моих родителей. У меня и у отца, и у мамы было плохое зрение, начиная с где-то подросткового возраста, и у меня зрение начало падать, когда мне было 7 лет. 7, начала 8, вот так вот, между первым и вторым классом, до этого было стопроцентное. Зрение начало падать, падало довольно интенсивно, делали несколько операций, по остановке зрения, чтобы оно не продолжало прогрессировать. Ну, какое-то время оно держалось, потом продолжало падать. Ну, и это продолжалось до самого совершеннолетия, даже немного, вот где-то в 19 лет. Вот так вот у меня перестало это все изменяться. Путь был довольно долгий, зрение упало в итоге до минус 11,75 диоптрий, то есть практически минус 12 Большой минус. Я сам с Хабаровского края и проходил обследование, соответственно, тоже в городе Хабаровске. Наименование клиники я приводить не буду. Хорошая клиника, нормальные врачи. И именно в Хабаровске мне хирург сказал, что, к сожалению, они не могут убрать мне полностью весь минус с помощью технологии лазерной коррекции зрения. Предложил несколько вариантов, сказал, что можно попробовать убрать с помощью операции ФРК, но это имеет много побочных эффектов, которые никак не будут корректироваться, и это может сильно ухудшить качество жизни. Что могут убрать? Современными операциями, которые являются более безопасными, только часть моего минуса, и все равно я буду ходить в очках. То есть у меня там минус 12 почти, мне уберут там в районе около минус 8, а все остальное просто продолжу точно так же. То есть все равно минус 4, минус 5 останется, ну это не очень хотелось. И он сказал, что вообще в Москве, в славном городе столице, делают такую операцию, как имплантация фактичных линз. Что у нас такого не делают Но возможность имеется Он сказал, что я прям сильно вам не скажу Но вы поищите, посмотрите, съездите Обследуйтесь И возможно у вас все будет хорошо Возможно вам подойдет этот вариант Ну я начал шурстить информацию По поводу Фактичных линз И оказалось, что да, есть такой способ Он самый современный Один из таких наиболее безопасных Что мне очень понравилось Что он обратимый что можно там, потом, в будущем, когда-то эту линзу будет достать. Я, собственно говоря, начал искать информацию, смотрел разные клиники, наткнулся на статьи на Хабре, изначально на э, статьи Татьяны Юрьевны, там много прочитал, мне понравился подход, описание само, как это подходит, что есть такие варианты, есть такие варианты, тут это хорошо, тут другое хорошо, потому что в основном чаще всего говорили именно, э, вот делайте вот это, и будет вам счастье. Без обоснования, без научного подхода. А тут вот чувствовался именно специалист и качественный подход. Меня это привлекло. Я записался на прием в клинику Татьяны Юрьевны Шиловой. Приехал, обследовался. Я это делал полгода назад, получается, в конце августа, сейчас месяц февраля. Прошло обследование, меня посмотрели сначала один доктор, потом я записался на дополнительное обследование именно у Татьяны Юрьевны. Она меня посмотрела и, в принципе, подтвердила то, что мне изначально говорила первый врач. Сказали, что могут сделать два варианта. Первый вариант – это двойная лазерная операция, это как сделать одну линзу выжечь, получается, за другой линзой прямо в теле глаза. Но это имеет больше побочных эффектов, потому что и одна лазерная операция дает такие побочки, как сухость в глазу, возможно, там элементы песка, а две, это, соответственно, как бы эффект наложится друг на друга. И второй вариант как раз имплантация фактичной линзы. Довольно бюджетная операция, но дает лучший результат в моем случае. И более прогнозируемый. Я думал какое-то время, потом позвонил, заказал фактичные линзы, как раз произвел предоплату. Что мне понравилось, опять-таки, это все можно сделать удаленно, то есть у себя из Хабаровского края, там за 8000 километров. Я позвонил, договорился, мне прислали договор, прислали все бумаги, я их подписал, произвел оплату по счету и сделал, как раз ее заказали, и потом просто длилось ожидание, когда ее изготовят и придут, потому что линзу изготавливают под каждый глаз конкретно. Собственно, говоря, какие-то может детали рассказываю не очень интересные, но я когда изучал, как-то это приходилось из разных мест выдергивать, так что возможно это будет кому-то полезно. И вот мне сделали операцию, сегодня получается восьмой день, делали операцию 1 февраля 2022 года, сегодня 9 февраля 2022 года. И ну, результат, конечно, просто поражает, потому что ну, вау-эффект. У меня было минус 11,75 в линзах. Линзы я в основном носил на минус 9 диоптрий, и я все равно не видел прям ну, так четко, как я вижу сейчас. Мне повезло от природы, мне сказали, большая камера у меня в глазу, и установить линзу было без особых эксцессов, очень просто, стандартная процедура, стандартная операция, все как должно быть, вот все так и произошло. Сама операция длилась буквально, наверное, 10-15 минут на оба глаза, то есть на глаз буквально там 5-7 минут, вот так. Операцию делает Татьяна Юрьевна. Заранее подготавливают и капают глазки, и морально-психологически как-то помогают, там говорят не беспокойтесь, что все будет нормально. В общем, сам подход, ну, я полностью доволен как бы на сто тем, как все происходило. Пришел на первый осмотр на следующий день после операции, то есть второго числа. Померили остроту зрения, все было такое еще мутное, мутное, но видел я уже намного, намного дальше, чем до операции. Сказали, что на данный момент и 1 числа, и сегодня, вот 9 я вижу где-то примерно 120 немножечко, может, лучше даже процентов. То есть мне очень повезло, я, получается, на данный момент вижу по остроте немного лучше, чем 100% даже. Это бывает не у всех. Сказали, что у меня все очень хорошо прошло, очень хорошо легло. И камера, и сама линза, и то, что заживает хорошо. В общем, мне, можно сказать, фортануло в какой-то степени, но... В общем, я очень доволен, вижу очень хорошо, вау-эффект обеспечен на 100%, просто супер, рекомендую заниматься вашим зрением, вашими глазами, не откладывайте, делайте, и вы реально увидите этот мир по-новому. Спасибо Татьяне Юрьевне и клинике, и всему персоналу, кто это все делал и был причастен.